Первый день, когда меня встречает девушка. Прикольно. Ха, что ж, продолжаем играть в эту игру. Как она называется, я забыл. Как-то на букву W. Почему мы продолжаем? Да, потому что... Знаешь почему? Потому что я первую серию записывал, записывал, записывал. Ничего не предвещало беды. И знаешь, что случилось? Грёбаные артефакты из зоны пришли и напали на мою запись. Знаешь, что они делают? Они просто ее уничтожили. У нас есть лодка, у нас есть весло. Лодку я скрафтил, весло я нашел. Все. Нам надо искать вот эти вот штуки. Видишь, это активировано. И это активировано. Вон так. И чтобы нам пройти в этот артефакт, нам надо таких три штуки активировать. А я всего лишь активировал две. Эта игра очень похожа на Stranded Deep и всякое подобное типа Raft. Но... У нее своя, так сказать, атмосфера, понимаешь, Ат атмосфера. Вот, вот и вон, да? Да я в натуре тебя говорю, похож. Поплыли туда. Да. Прикольно. Я, я вообще не знаю. Тут есть какой-то сюжет в этой игре. Что, что мне делать? Ну, допустим, вот стрентедиб. Да, там надо выбраться. Выбраться. Ну, выбраться софт с острова островов. Лететь, полететь куда-то, на самолете. Я не знаю куда, но куда-то улететь. Тут какая цель игры? Просто плавать, да? Активируют вот эти артефакты и... Ух ты, ёп. И да? Если это так, то... Зачем? Нахрена? Вот, собственно, я такая сексапильная девушка. Ну, собственно, номер телефона в описании. Шутка. Скрафтил какую-то хрень... Вот она, травяная праща, использовать. Вот она взяла, как? А! Вот как? Иди же, пассатижи, ты что такое? О, вот это, с этой тварью, вот этой вот, вот, вот, вот этой вот, вот, вот, вот. Я с ней, короче, бодался, и я победил, между прочим. Не с первого раза, но я победил. Кыш отсюда, тварь, это мои ягоды. Ах ты, блин, что такое резкое управление? Ты добрый? Так, скрытность. Алло, при... ты не добрый, да? Я понял, Все, я понял, я просто узнать. Я просто узнать. Не быкуй ты, или ты добрый. Я, я не думаю, что ты хочешь меня убить. Но это не отменяет тот факт, что я не хочу тебя убить, понимаешь? Как это, как это, как это работает? Хоу! Что произошло? Да почему она так про пролагивает? Да чё, это такое? Считал я эту игру. Что за хрень? цып цип, цып Стой-стой-стой! На тебя хамным в лоб! Я понял! Я понял! Я просто хотел... Насилуют! Изнасиловали. Да, я в ахере тоже. Я в ахере не меньше тебя. Да, опять этот гребаный портал. Я уже тут был один раз. Нет, даже два раза. Первый раз, когда заходил в эту игру и когда сдох <смех> от того же самого кабана, который меня только что изнасиловал. Там были подсказки, и можно сделать костер. Но это понятно. Костер можно сделать. Можно сделать его на суше, можно сделать на корабле. Понимаешь? Понимаешь, в чем механика? На корабле можно сделать костер, чтобы корабль нахрен сгорел. Это отличная идея, мне кажется. Надо сделать будет как-нибудь. И отличные новости, друзья. Мы просрали корабль. Ну ладно, мы сделаем новый корабль. А чё мне? Я... Я инженер... Проект... Проект... Проект... Проект... Трой... Про... Про... про Проект... Про... Подожди. Проектиро... Проектировщик. 80 уровня. Так что новый корабль не составить труда сделать. Он мясо. Она хочет мясо. Знаешь, я тоже не против мяса, особенно жареного. На костре, ммм, с угольком, я бы захавал. Ты хочешь быть моим мясом? Мне кажется, да. Лови! Фу, попал. Че, не можешь достать, да? Бедненький, бедненький, лови от меня сюрприз. Подожди, стой, где ты? А, стоять, бляха, слишком резко все равно. Есть! Беги! Беги, беги! А, что, не можешь запрыгнуть, да? Подожди, а, дай прицелиться. Не, ну, батя, батя, я, я знал, как он будет двигаться. Я же охотник право-левелный. Ну чё, ну чё? Лови еще. Даже подлагала и тем самым сделала замедление. А неужели все артефакты посбрасывались, потому что я сдох? Да, вот опять происходит эта магия чёртова. Да я сам вахи. Водоворот расширяется, охотник ловит жертву. Да, они сбросились. Они сбросились. Круто. Круто, бляха-муха. Они просто взяли и сбросились, потому что я сдох. Матч-то можно сделать! А до этого не было крафта. Дальше, смотри, лодка, лодка, лодка. Прием, прием, лодка, лодка. Отзывайся. Так, ставим лодку на воду. Делай, делай крафть. Молодец отлично парус готов. Устанавливай. Вау! Нажимайте VSD, чтобы ВС, VS, чтобы поднимать и опускать парус. О, -о, -о, О, ни хрена себе оно поплыло! Нифи! Что это за бешеная скорость? Так, подожди, все лагает я не понимаю, что происходит. Ух, вот эта скорость, вот это я понимаю скорость. Вот это я понимаю скорость, это бешеная скорость. Воу, воу, воу, воу. Мы на риф попали, тормози, тормози, тормози, тормози, а, тормози. Не. И сумка готова, да, сколько она интересно прибавит. Есть одна штука, ой, хорошо-то как. С рачником лодку надо чинить, пойду чинить лодку. Так, хопа, чини, как? О, все, идеально. Вот, серьезно, да? Да? Можно сделать костер на платуш и сена, чтобы он сгорел нахрен, да? Я понял, нахрен физику, я понял. Кто-то спит. А если кто-то спит, его можно зарезать. Стелс. Сейчас будет стелс, смотри. Спи, кабаненок, спи. Спи, стелс. Тихо, ты спишь? <свят> Нож, печень, он а ну, стоять гадость, гадость тварь. Минус кабан, отлично. Так, это грибы, мухоморы. Удерживайте, чтобы съесть. А давай, легкая закуска. Ага. А он еще, о, о, себе легкая закуска. Так, а ты что такое? Тыква. Привет. Что это такое? Стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой, стой. Тыква, взаимодействуй, давай. Она взорвалась, и из нее вылупился какой-то кристалл. Можно надеть у алтара благословенный... Чего? При атаке посох выпускает магические сферы, преследующих врагов. Какие нахрен сферы? Спейс, ок. Так, все. я наелся одного гриба, мне походу посохи уже все. Все, я понял, не надо кушать эти режи шляпки, потому что от них не нехило так колбасит. Видео закончилось, но ты можешь посмотреть мое прошлое. А прошлое видео нет, понял. Ха -ха, прикольно. Но ты можешь посмотреть плейлист по этой игре, я забыл как она называется. Давай.